разряженная, ну ладно, полетели. полетели сразу скажу, да, лечу спортмоде Что, третья попытка побить рекорд Который уже чуть ранее поставил Как на спорт моде, так и на нормал моде Там вроде одинаковый пролетел 300 с копейками До отрицательного значения 3276 и не долетел Будем пытаться сейчас долететь Погодные условия не изменились Все то же самое Погода солнечная, яркая Подвес также заваливает Ветер все тот же Около 2-3 метров в секунду Хотя мне кажется, сейчас он чуть немножко усилился. Это и по скорости видно, уже больше 7 метров в секунду я не превышаю. Да и по собственным ощущениям, по волосам. мере, там, где я стою, ветер сильнее. куда подлететь может быть на 60 на 70 злечу если будет картинка тоже задача простая 30 половиной я понимаю что по ходу не возьму видно плюс батарейка это было не дозаряжена до конца там 12.8 всего вольт Хотя я знаю что можно до 13 заряжать кстати, сделав дважды уже калибровку автоматическую и, кстати, стало хуже. При втором полете было лучше с горизонтом, когда на нормал моде летел. Хотя там и скорость ниже дрона. Соответственно, влияние ветра на этот камеру, да, на его аэродинамику меньше. Немножко отличу в сторону. лучше лететь это прям четко по направлению моих антенн скажу сразу да у меня яги установлены во всех трех попытках без яг я уверен дальность будет хуже ну, без яг я буду тестировать в следующий раз правда в следующий раз это явно уже не в течение недели потому что там сегодня последний день когда такой слабенький ветер уже зато после завтра все остаться не обещают порывы там до 12-14 метров в секунду и ветер в среднем 7 метров в секунду ну, какие-то тут грызуны бегают под ногами какая-то мышка пробежала полевка видимо так у нас что здесь у нас скорость уменьшается. 6.8. Полторы тысячи километров пролетели. Очень плохо. Видимо, ветер поднялся. Я ожидал, что скорость все-таки ну, хотя бы до 8 будет доходить. Сейчас только начал доходить до 8. Вот интересно, если вообще безветренно. Мне тогда, кажется, надо побивать рекорды. 4 километра делать, когда абсолютно безветренно. Да еще надо с какой-нибудь вышки стартовать. Здесь, в принципе, есть вариант. Дальше у меня еще метров двести есть территория. Там начинается с дома частного. Вот если у него на балкончике или с крыши запустить квадрокоптер, да, с такой возвышенности здесь. Можно даже сильно не взлетать там на 50 метров. Можно взлететь на 20. Это уже будет в сумме там 30, наверное. С учетом высоты дома, ну там нет, дом сколько метров 5, наверное 6. В любом случае с возвышенности лететь лучше. Я думаю, здесь можно рекорд. Даже на этом поле сделать, побить. Наш мировой рекорд сейчас это 4 километра, 484, по-моему, метра, если не ошибаюсь. Пролетел Николай из нашего телеграм-чата. Обязательно посмотрите его видео, оно классное. Я вот также разместил его видео ВКонтакте. Можете там его посмотреть. Так, немножко взлетим еще. 60 11,8 уже батарейка, в прошлый раз было лучше, конечно, и по заряду. Первый аккумулятор, кстати, это самый старый мой аккумулятор еще с зимы. Потому что, когда я дрон поменял, поменял а я на двух аккумуляторный уже дрон. Поэтому третий у меня остался старый. И, как ни странно, он реально работает лучше, чем два новых аккумулятора. В нем заряда держится больше и дольше. Вот такой парадокс что я говорил во втором видео новая, то есть новая покупка не всегда означает лучше или удачнее я думаю можно взлететь уже на 70 и оставаться на этой высоте думаю лес нам не помешает дисконнекта нету 5 антеннок все хорошо возвышенность, попробую подняться О, на горку поднялся перед собой я стал где-то на полтора метра выше Так, ну давай, рекорд должны побить пожалуйста ну в смысле рекорд, свой личности низкий заряд да батареи ладно я думаю, все равно удачно полетал сегодня Три километра 157 метров тоже неплохой показатель, как говорится можно быть гордым за себя. Лимит дистанции. Боюсь, официальные рекорды никогда в не побьем у меня всегда ветерно, либо надо куда-то уезжать очень далеко, далеко-далеко-далеко в область и молиться, чтобы не было ветра. Что... У меня это вообще редкость, в Питере здесь всегда ветра. Дрот Лимит ветров. дистанции. Поэтому вообще не знаю, зачем купил дрон. В Питере, по-моему, бесполезная вещь. Питер это, как и Москва, полностью запретная зона. Так отличие от Москвы еще постоянные ветра. Ладно, буду спускаться с горки. Очень упал, старый. Низкий заряд батареи. Ну, в общем, всем спасибо. Спасибо, что смотрите мой канал. Спасибо, что посещаете наш телеграм чат немножко покрутимся завален горизонта Кстати, пытается выпрямить его, обратно, наверное, правда. у меня дисконнект, я даже не заметил. Это когда он случился при повороте. Ладно, все равно дрон долетит. В общем, еще раз спасибо, что смотрите мое видео. Надеюсь, кому-то оно понравилось. Кто-то сделал какие-то выводы для себя. Лимит дистанции. Выводы. Не бойтесь летать на большую дистанцию. Ну, естественно, следите за спутниками. Хотя при трех полетах я вообще ни разу на них не обращал внимания. Но только при запуске обращаю внимание, что они есть. Калибрую. И, в принципе, лечу. Но, повторюсь, у меня проблем с спутниками. Никогда Низкий нет. заряд батареи. Всегда их в среднем 19-20 штук. 18 даже если не вполне нормально, максимально было 23 спутника, в одном из видео, зимой я по-моему об этом, даже видео показывал, но это, который я обратил внимание, еще на 500 метров высоту я не полечу уже, дрон явно лимит -истанции. в обратную сторону, так что, еще раз всем спасибо, а дальше просто долетим уже до конца, поеду обратно домой путь сюда не, не, до, э, не быстрый два часа только в одну сторону два часа обратно сегодня, меня у у меня еще сегодня химки со скахабаровском играют такая небольшая реклама надо обязательно спеть на матч надеюсь Хабаровск сделает чудо в первом матче выиграют московские химки московские химки и вот в этом матче просто низкий помещается. заряд Играть батареи ну да ладно, не в тему, как говорится. Кто-то скажет фуд. В общем, летим, смотрим на картинку. Всем спасибо, всем пока. Лимит дистанции. Лимит дистанции. Низкий заряд батареи. Станции, обмен возврата домой. заряд батареи.